Всем привет! Нахожусь в Уральском политехническом колледже, город Екатеринбург. Это тренировочный полигон WorldSkills. У меня появилась возможность протестировать легендарный аппарат. <музыка> Просто в эксплуатации. Чтобы поменять катушку, нужно сделать вот так достать ее оттуда. Ролики натяжные, ну все как везде, но только это проще, на мой взгляд. Горелка, ну не знаю, что за ткань, но очень приятная на ощупь. Подвижные ролики, точнее не ролики, а механизм подвижной горелки. Не стесняет движения. На данной горелке установлен пульт управления, что делает процесс сварки еще быстрее горелка легкая удобно сидит в руке есть еще вот такая вот штука из простой горелки он превращается в настоящий автомат делается это все просто вставляется жмется и уже проволочка пошла снимается также быстро все раз два все, отлично мне понравилась данная функция поменять воду залить отодвинул наполнил и все поворачивается голова очень просто здесь есть рычаг из за который потянул и голова поворачивается помимо того она снимается отдельно можно поставить ее ближе к нужному месту сварки, точнее, к месту сварки. Дистанционный пульт, защищен такой прям плотный. Мне кажется, если он упадет, ему ничего не будет, но я не буду пробовать. Сверху три кнопки, здесь две выключения. Это по настройкам бегаешь, все крутится. Так, добротно опять же повторюсь сделано вот выбираем нужную нам сварочная программа выбираем да жмем все меняем то что нам нужно процессы какие вайсрут пульс миг еще миг как бы много функций и настроек которые уже помогут вам индивидуально настроить аппарат да, прям до мельчайших тонкостей я не знаю как сказать наверное так да? вот, вот также он подключается как через кабель через кабель подключается и отдельно идет зарядки хватает до 8 часов попробую программу wise root Лаза. Есть глаза. Значит, прикольная тема, подсветка сварочного шва, либо то место, которое мы будем сваривать. Светит как надо, ладно, хватаем дальше, глаза, глаза, Хороший Я думаю, с данным аппаратом особо рук не надо Я думаю, точнее, даже ребенок, мне кажется, справится в таких сварках. Все будет очень даже хорошо. Ух, вспотел немного, но нормально. Посмотрим Стопроцентный провар Сто процентный Что можно сказать Про функцию вайсрут Ребят ну, класс класс заварил вообще без проблем а вот в этом месте были какие-то переживания того, то что у меня свалится металл и из-за этого я в центре старался пробежать побыстрее но когда я дошел ниже и начал пробовать в центре задерживать горелку дольше то эффекта падения металла не произошло то ли он сбавляет как там но это круто провар равномерный везде выпуклость допустимая с этой стороны заполнение хорошее никаких подрезов ничего нету так что x8 удивляется но это только черная сталь, а на нержавейке он же еще сваривает нержавейку, алюминий, пайка. Я думаю, там он показывает результаты не хуже, чем на черной стали. Спасибо тебе, то, что досмотрел до конца, и до встречи в новых видео. Пока!